Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как на основе одного цветка сделать два разных цветочка. При этом вы варьируете цветочек только лишь благодаря тому, что делаете либо центральный маленький цветочек с острыми краями, либо с гладкими вот такими вот веерочком краями. И посмотрите, как различается цветок. Один получается более такой пестрый, с острыми краями, при этом я делаю центр обычно в такой цветок, одну большую бусину. Вот. Либо же сделать вот такими гладкими краями веерочек, центральные листики нашего цветочка. И получается, что благодаря вот этому скажем, круглому цветочку, красивому оформленному цветочку внутреннему, нужно будет делать и серединку более нежнее. То есть в данном случае я вам предоставляю, скажем, как вариант, Три э, небольшие бусины по диаметру, это и есть центр. Вот на основе одного цветка можно сделать два вот таких цветка, более простые и более нежные. А желательно использовать пряжу э, мерсеризированный хлопок для того, чтобы наш цветок держал красивый объем. Если же у вас пряжа очень тонкая, такая как полушерстяная, либо акриловая, вы уже смотрите. В зависимости от этого получается цветок помягче. А я буду использовать фирму Yarn Art серия бегония Пряжу. Вот, и в принципе, покажу вам, как я буду вязать такой цветочек. Крючок я буду использовать 1,75 миллиметров. И кому понравилось, приступаем к вязанию. Для начала нам нужно сделать движущее кольцо амигуруми. Для этого берем краешек ниточки, обхватываем два пальчика и получаем вот такую петельку. Затем захватываем рабочую ниточку и делаем закрепительную петельку. Теперь в колечко нам нужно набрать. Десять столбиков без накида: первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Все придерживаем крайнюю петельку и стягиваем колечко с помощью короткого краешка ниточки. У нас получилось. Вот такая серединка, кружочек наш. И в первую петельку из 10 столбиков делаем соединительную петлю. Захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь 2 петельки на крючке. Все, завершили наш первый ряд. Теперь нам нужно связать второй ряд. Для этого делаем в следующую петельку столбик без накида. Затем набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Получился у нас вот такой вот один лепесточек. Снова повторяем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Так как у нас 10 петелек, то у нас получится 5 лепестков. Сделав 4 лепестка и 5 воздушных петелек под столбик без накида 1, делаем соединительную петлю или соединительный столбик. Тем самым закрепляем пятый лепесток. И у нас получилось вот такой петелистничек. Теперь под каждые 5 воздушных петель, под вот эти арочки наши образовавшиеся, нам нужно связать столбик без накида, затем делаем накид и вяжем сюда под воздушные петельки 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, Шестой. И седьмой. И сюда же столбик без накида. То есть что у нас получилось? Смотрите, мы связали столбик без накида. 7 столбиков с накидом и столбик без накида в конце. У нас получился круглый лепесточек. Если хотите сделать э, заостренный лепесточек, то делаем столбик без накида. 3 столбика с одним накидом. Один второй, третий далее 3 воздушные петли 1 2 3 накид и сюда же три столбика с одним накидом один столбик сюда же второй столбик и сюда же третий столбик заканчиваем лепесток столбиком без накида как и начинали И у нас получается вот такой заостренный краешек какой выбирать вам лепесточек решайте сами либо же делаете более нежнее, либо делаете заостренным краем. Если хотите, если у вас здесь получается вот такой вот свободный лепесточек, и вам кажется, что мало столбиков, можете связать столбик без накида, 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 4 столбика с накидом и столбик без накида. Тогда лепесток получится более объемнее и туже. Вот. То есть вы делаете, если с круглыми лепесточками цветочек то делаете столбик без накида 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 и в конце столбик без накида как и в начале если хотите с заостренным краешком то делаете столбик без накида под воздушные петельки и Далее 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом сюда же. 1, 2, 3. Можете 4 столбика с одной и с другой стороны. И столбик без накида в конце. Получается вот такой заостренный лепесточек. Итак, довязываем 5 лепесточков по любому, на ваш вкус выбору. Я выбрала первый способ с круглыми лепесточками. Довязав пятый лепесток, я под вот сюда, под воздушную петлю первую делаю соединительный столбик. Все, как бы завершаю наш ряд с лепестками. Теперь далее 1 воздушная петля, накид. И находим вот эту центральную петельку, которую пропускали при вывязывании лепесточков во втором ряду. Вот она у нас. Заводим крючок за работу. То есть вот так вот можете отогнуть лепесток, если вам удобно. И найти вот эту петельку. Делаем сюда столбик с накидом. Раз. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И сюда же, в эту же петельку первого столбика основания, второй столбик с накидом. То есть у нас получился под лепестком еще один лепесток. Далее, одна воздушная петля, накид и переходим под второй лепесток. Вот она у нас, воздушная петля по центру. Можете снова отогнуть вот так лепесточек, найти эту петельку и сделать сюда столбик с накидом. Далее, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, накид, сюда же в петлю основания первого столбика делаем второй столбик с накидом. Затем воздушная петля, накид, переходим к третьему лепесточку, находим центральную петельку, которую пропускали и вяжем сюда столбик с одним накидом. Далее 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и в петлю основания первого столбика вяжем второй столбик с накидом. Одна воздушная петля, то есть между лепестками делаем воздушную петлю. А далее переходим к лепесточку и снизу в этот столбик свободный, вяжем столбик с накидом, 7 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и в петлю основания делаем второй столбик с накидом. То есть сюда же второй столбик, одна воздушная петля. Снова доходим до следующего вот сюда столбика. Вот, до лепесточка, и находим центральную петельку. Вяжем сюда столбик с накидом, 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, накид, и сюда же в петлю основания первого столбика вяжем второй столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю, и в петельку, вот эту первую нашу, которую мы, с которой мы начинали, делаем соединительный столбик. Что у нас получается? Смотрите, у нас получается тот цветочек, который был в основании. И под ним, с другой стороны, получились вот такие вот снова арочки для следующих лепесточков. Арочек должно быть точно такое же количество, как и изначально связанных лепесточков. И теперь после этого переходим в каждую арочку под лепесточком. Вот она у нас, 7 воздушных петель. И под них вяжем столбик без накида. Три столбика с одним накидом. Один, два, три. Далее один полустолбик с двумя накидами. Делаем два накида и вяжем сначала две петельки, потом три петельки. Затем набираем снова две. Два накида, и вяжем три столбика с двумя накидами. Сквозь две петли, сквозь две петли, и сквозь две петли. Первый столбик, два накида. Сквозь две петли, сквозь две петли. Рабочую ниточку, и сквозь две петли. Это второй столбик. И третий столбик, сквозь две петли, сквозь две. Сквозь две петли. Три раза. Сделали 3 столбика с 2 накидами, далее делаем 3 воздушные петли. И снова 2 накида. И вяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик, далее 2 накида, второй столбик. 2 накида, третий столбик. И теперь делаем 2 накида, но полустолбик с 2 накидами. Захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь 2 петли и сквозь 3 петли. Сделали полустолбик, теперь делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик и делаем один столбик без накида. Первый лепесток наш окончен. У нас получился вот такой заостренный краешек. А сверху будет, смотрите, какой кругленький красивый краешек. Переходим к следующей. Вот здесь вот петельки из 7 воздушных петель. И под эту арочку вяжем все то же самое, что делали только что. 1 столбик без накида. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, Один полустолбик с двумя накидами. Делаем 2 накида и пропускаем рабочую ниточку сквозь две петли и сквозь 3 петли. Затем 2 накида делаем и вяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. 3 воздушные петли и снова 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик, второй столбик, столбик теперь делаем полустолбик с двумя накидами два накида затем пропускаем рабочую ниточку сквозь две петли и сквозь три петли затем три столбика с одним накидом первый столбик второй столбик и третий столбик и завершаем лепесток как и начинали со столбика без накида вот он готовы у нас и второй лепесточек нижний так вяжем все 5 лепесточков нижних. Связав пятый внешний лепесток, уже вырисовывается цветочек. Но и это еще не все. Нам нужно красиво сделать край последней обвязки больших лепесточков. Для этого, сделав последний столбик без накида под последний лепесток, переходим сразу же с этой стороны под столбик без накида первую петельку и вяжем над столбиком без накида столбик без накида и над каждым последующим столбиком то есть каждую петельку предыдущего ряда столбика вяжем по столбику без накида абсолютно под каждую петельку и когда дойдем до трех воздушных петель до нашего уголочка под 3 воздушные петли нам нужно связать 2 столбика без накида то есть продолжаем обвязку 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика без накида. То есть под 3 воздушные петли нам нужно будет в каждом уголке вязать 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика без накида. И дальше, когда обвязали 3 воздушные петли, переходим к боковой второй стороне и под каждую петельку продолжаем вязать по столбику без накида. Абсолютно под каждую петельку. Обвязали первый лепесточек и посмотрите, как он получается у нас ровный и завершенный. Вот, смотрите. Имеет уже красивый вид, объем и слегка, даже если вы обратите внимание, выгинается наверх. То есть он имеет завершенный красивый край по сравнению с этими лепестками. Вот так нам нужно будет обвязать каждый абсолютно лепесточек. Обвязав столбиком без накида первый лепесток, переходим к следующему. Над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем по столбику без накида. В каждую петельку, которую видите. Дойдя до трех воздушных петелек, до нашего уголочка, вяжем два столбика без накида. Две воздушные петли и два столбика без накида сюда же под эти две петли оставшиеся. И теперь в каждую петельку продолжаем вязать по столбику без накида до самого-самого низа лепестка. Можете не довязать буквально одну петельку для того, чтобы сделать красивый плавный переход на следующий лепесточек. А так абсолютно подряд в каждую петельку. Дойдя до низа, переходим на третий лепесточек. Третьему лепесточку точно так же переходим столбиком без накида в первую нижнюю петельку. И в каждую петельку снова продолжаем обвязывать столбиками без накида. Вот так. И у нас столбики без накида делают такой вот красивый край каждого из лепесточков. Если вы выровняете вот так вот уже связанных два обработанных лепесточка, то у нас получается вот такой красивый цветочек. И дообвязывайте до конца еще наши оставшиеся три лепесточка. Когда вяжете последний лепесточек, делаем соединительный столбик вот сюда в уголочек. И привытаскиваем ниточку. Все, все края обвязаны у нас. Можете слегка поподтягивать вот так вот движениями вверх каждого лепесточка. И теперь нам нужно определиться лишь только с серединкой. То есть, как вы хотите оформить серединку. Два самых распространенных способа э, с бусинками я вам сейчас показала уже. Это либо три мелкие, можете пять, если еще мельче. Вот, либо это одна большая бусинка. То есть, здесь уже зависит все от вашего вкуса, насколько вы хотите, насколько вам нравится. И все, наш цветочек готов, его лишь остается только пришить к нужному нам изделию. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось, и не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!